Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Я отвечаю на ваши комментарии, которые вы пишете под моими постами, видео, поэтому давайте возьмем один из этих комментариев. Вот женщина написала о том, что у меня постоянный жар в теле э, при ВСД возникает. Поэтому мы сегодня поговорим о том, что это такое, почему это возникает, ну и, соответственно, как вам от этого избавляться. В первую очередь, вам нужно понять, что симптомы ВСД, любые симптомы, в том числе и жар в теле, это симптомы страха в теле. То есть можно назвать это как симптомами повышенной тревожности, симптомами невроза, симптомами тревожного расстройства. Это все одно и то же. То есть в зависимости от того, к кому вы обращаетесь со своими жалобами, вам поставят разные могут диагнозы. ВСД, невроз, кардионевроз, кардиофобия, ОКР, навязчивые мысли, тревожное депрессивное расстройство, генерализованное тревожное расстройство, психосоматическая дисфункция вегетативной нервной системы. Огромное количество диагнозов, но по сути это все одно и то же. И объясняется это тем, что когда у вас возникает страх, он запускает определенное количество симптомов в теле. Многие люди пытаются эти симптоматику убирать, но это практически всегда обречено на провал только по одной, одной, единственной простой причине, что эти симптомы правильно у вас возникают. Вот так правильно возникают, и в этом нет ничего страшного, в этом нет ничего проблемного, это совершенно нормально. Почему это я говорю, что это нормально? А вы думаете, как так? Вот у человека жар постоянный, да? Вот там женщина писала о том, что муж говорит, что ты от тебя как от печки, она спит с открытым окном ей постоянно плохо, плохой сон, и она чувствует этот постоянный жар в теле, и я говорю вам, что это нормально. Как же так? Дело в том, что ваша вегетативная нервная система, она связана с вашей нормальной физиологией. То есть представьте себе, что у вас есть определенные закономерности в организме. Например, когда у вас высыхает глаз, да, вы моргаете, чтобы его, опять же, Глазной вот жидкостью смазать, грубо говоря, чтобы он находился в нормальном состоянии. У вас есть сопли, слюни, выделение пота в конце концов, очень много процессов у нас происходит в жизни параллельно с нашей жизнью, которую мы даже не осознаем. Но что же с жаром? То есть, давайте перейдем к этому, как сам возникает жар. Дело в том, что когда у человека есть повышенная тревожность, он может беспокоиться постоянно каждый день за какие-то вещи. Причем он может даже фоново беспокоиться за какие-то вещи, например, что жар не пройдет и так далее. Если мы беспокоимся за сам симптом страха в долгосрочной перспективе, это его поддерживает То есть представьте, я испугался чего-то, у меня возникает жар И потом я боюсь, что жар не пройдет, и он у меня весь день со мной находится Когда человек просыпается с утра, он может сразу переживать, что сейчас опять я проснусь, возникнет жар Тут же возникает страх и провоцирует опять же жар Почему именно жар? Ну, дело в том, что физиологически мы все немножко отличаемся и какой-то человек лучшие симптомы такие чувствует, какой-то вот такие. Один жалуется, голова кружится, давит. Другой жалуется, жалуется у меня жжение в груди, жар, жар по всему телу. Третий говорит, у меня слабость в ногах. Четвертый, позывы в туалет. То есть это все одни и те же симптомы, есть набор. Но просто в зависимости от того, на чем вы сосредотачиваетесь, как физиологически ваш страх проявляется, вы это и чувствуете. И вот здесь самое интересное, что жар в теле возникает у вас как у грелки, вы как большой радиатор, по которому течет горячая кровь. Вот у вас кровь течет по всему организму, по всему телу, по всем вашим сосудам, артериям, венам и так далее. И представьте себе, что вот ваша горячая кровь, она в ускоренном режиме начинает циркулировать по всему вашему телу. В результате этого происходит нагрев вашего тела. Вот именно от этого вы чувствуете жар. От чего у вас ускоряется сердцебиение? Просто от того, что повышается, то есть а ускоряется кровообращение, от того, что повышается ваше сердцебиение на фоне выброса адреналина из-за повышенной тревожности. Вот и все. То есть то, что у вас появляется жар, это совершенно естественно. Дальше следующий процесс, который происходит обычно, когда возникает жар, это то, что человек бросает то жар то в холод. И связано это с тем, что когда бросил в жар, организм понимает, что температура тела выше, чем 36,6 и надо вы выдать пот. Он начинает вывод пота на поверхность вашего тела. Пот испаряется с поверхности тела, остужая саму поверхность тела. Таким образом организм пытается компенсировать нагретость вашего тела. И за счет этого человека может бросать в холод, потому что пот испаряется, он его бросает в жар, потом в пот, потом в холод. И вот таким образом он все время пытается регулировать температуру. И здесь в этом плане нет ничего сверхъестественного. Если бы у вас все время была бы повышенная тревожность или повышенное сердцебиение из-за чего-то другого, например, есть такие препараты, называются жиросжигающие, термодженики так, так называемые, они как раз занимаются тем, что ускоряют ваше сердцебиение. И в результате этого происходит нагрев тела, происходит больше затрат калорий у организма человека и, соответственно, за счет этого происходит более быстрый процесс похудения. Поэтому такой же эффект наблюдается и в других ситуациях. Если вы будете бежать, например, быстро, у вас тоже нагреется тело. То есть, если ваше сердцебиение увеличивается по какой-либо причине, физически, с точки зрения приема каких-то препаратов, с точки зрения ваших возникающих страхов, любое повышение сердцебиения на длительное время, да, приводит к повышению температуры тела и к тому, что вы чувствуете жар этот в теле. К сожалению, правда заключается в том, что сам жар, как один симптом страха, убрать невозможно, потому что страх естественным образом его провоцирует. Вы не можете изменить свою естественную природу, человеческую, свою физиологию. Просто ваш страх идет по физиологическим вашим вещам. То есть... Грубо говоря, страх всегда запускает симптомы в результате того, что выброс адреналина ускоряет сердцебиение. Вы не можете запретить организму не выбрасывать адреналин, когда вы боитесь. Это закономерности. Это то, с чем мы имеем дело. Вопрос просто в том, что вы пытаетесь убрать симптоматику. Я вас понимаю. Вы хотите перестать испытывать этот жар. Но если вы не понимаете сути проблемы, вы будете как бы, головой биться о бетонную стену и никакого результата не получите. Как же можно получить результат реально и как убирать этот жар в теле? Его нельзя убрать ситуативно, чтобы он не возникал. Все, что вы можете сделать, это снизить свою тревожность. Потому что у обычных людей, у кого нет повышенной тревожности, жара не возникает. И поэтому здесь единственный ответ. Хотите убрать жар? Уберите страх, который провоцирует возникновение этого жара. Если у вас он хронически возникает, то вам нужно в принципе работать над снижением общей своей тревожности. На самом деле даже не нужно работать над страхом самого жара. Вам нужно работать над тревожными ситуациями в вашей жизни. Но когда я говорю работать, это не типа отвлекаться или принимать их, или еще какой-то бред, который есть люди, которые несут. Дело в том, что вам нужно научиться менять свое восприятие к этим тревожным событиям. Об этом достаточно много видео на канале, и мы тоже снимаем, я тоже снимаю на этот счет ролики. Главное, чтобы вы поняли, что один из самых главных мыслей, который должен остаться у вас в голове, что «жар в теле при ВСД», так же, как и другие симптомы в теле при ВСД, это симптомы страха. И они будут возникать, пока у вас есть повышенная тревожность. И ничто это не остановит. Да, можно принимать препараты, но в любом случае они дадут временный эффект. Они не полностью уберут симптоматику. И когда вы перестанете их принимать из-за побочки или из-за того, что вам надо повышать дозировку, вы увидите, что ваша проблема еще больше усугубилась, симптомов стало больше или они стали еще сильнее. Поэтому, если вы хотите реально убрать вот этот дрожь в руках, позывы в туалет, сердцебиение, жар в теле, головокружение и много других симптомов, пожалуйста, займитесь снижением своей тревожности и это все пройдет само собой, как и раньше это у вас не было, когда ваша тревожность была гораздо ниже. Если остались еще вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях, я с удовольствием отвечу вам в видео в следующем. Всем пока.